Козлик Там или козочка, или тоже козлик Вроде козочка Или козлик с маленькими рожками Что-то вроде маленькая мелькает Этот смотрится сам светлее размером чуть поменьше кажется Непонятно часто дождусь, кто там выйдет Нет, тоже козлик У этого ворожки поменьше Второе косли. два тросточка на одном вроде. Три маленьких на другом. Тот вон Впереди поляна мне. Не знаю, сейчас получится, получится перейти. Если нет, то нет. Постойте, печали с вороном, как дурачки, вон он там кослик ходит. Сейчас голову поднимал на нас, смотрел. Так похоже это мой трофейный козлик, Только почему-то он совсем в другой стороне. Может их два таких ходят. другой если кто будет сравнивать на видео у того козлика вот так вот если как я смотрю левый отросток в сторону а у этого верха не. Так, ставим галочку. Это очень интересно Так, едем мы с Вороном Дальше Ворон Весь сильно мокрый Сейчас ему такому нежелательно давать волю кушать Так что ходить долго не буду Сейчас часика полтора шагом Пройдем, да Ворон? Все, и привяжешься Будешь травку кушать, я буду дальше выкатываться ходить Главное успеть слезть до такого момента. Да, ворон? Все, ворон у меня обсох. Привязались. Я ножками. Ворон травку кушать. Вот такие дела.